Несет себе сакральные дайвы от четырех стихий обе... Принимает ходак также почтительно обеими руками. Принимающий должен поклониться, касаясь луком ходака, затем накидывает ходак на шею. который появился в Башкирии после Отечественной войны 1812 года. Мужчины-коники, дошедшие до Франции, добившись успеха, возвращались к своим жопам с красивыми платками. По традиции, такой головной убор надевали невестки, когда она впервые переступала порог дома родителей мужа. В белом совершается намаз. В ярком, красочном. И под на праздник. А в простор это для повседневной жизни. Так было всегда и сегодня эти традиции живы. Это чьё блюдо? Оленина северных народов. Оленина северных народов? Да. И одежда у меня состоит из оленей шкур. Представляем вашему вниманию костюмы. Обратите внимание, костюмы сделаны в современной обработке. Орнамент – главная составляющая костюма. Также орнамент... На. считается традиционно женским занятием. Универсальным головным убором коренных жителей был и остается платок Ухша. В старину женщины народа хамцы Манси нет символов защиты, оберегов а от нечистой силы и в отношении к другам от покровителя. Традиционный На протяжении двухсот лет Это отличное исконно русское дополнение К любым нарядам Как в народном стиле, так и в ультрамодном Поверх блузы одевались бусы красного цвета На ножке обувались сапожки На головах молодых девушек Были голова собой украшенным аминтаментом и бахромой шелковой в платок. Издавна буряты хранили его как символ благополучия и процветания. Это углеводное лакомство бурятов, это лакомство для, для взрослых и для детей. Угощает соком внутреннего гостеприимства хозяева